Принципы основателей компании – свобода, семья, надежда и вознаграждение – это основа бизнеса Amway. Эти принципы, сформулированные основателями МВ Ричем Девосом и Джейм Бананделлом, продолжают быть важным элементом той системы ценностей, которую компания предлагает независимым предпринимателям во всем мире. Свобода – владеть собственным бизнесом, усердно трудиться и поступательно развиваться. Дружная семья, дающая вдохновение и поддержку. Надежда на личный и профессиональный успех каждого человека. Вознаграждение за достигнутый успех и оказанную другим помощь в его достижения. Наши отцы, Рич и Джей, создали эти принципы и лично воплощали их в жизнь на протяжении более 50 лет. Вы все слышали, как часто мы говорим о принципах основателей и о том, как они стали тем фундаментом, на котором был построен бизнес МВА. А сейчас мы хотели бы поделиться с вами тем, как исповедовал эти ценности Рич, неизменно отстаивая их в каждом своем публичном выступлении. Мы относились с огромным уважением к людям, у которых возникали новые идеи. Ведь в этом и заключается суть свободного предпринимательства. Свобода создавать новую, лучшую идею и быть вознагражденным за это. Это и привлекло нас с Джейм. Именно в это мы верим. Мой отец работал на большую компанию, но единственное, о чем он мечтал, это иметь свой собственный бизнес. И хотя ему это так и не удалось, он всю жизнь стремился побудить меня к тому же. Я помню эти слова еще со школьных времен чем бы ты ни занимался, работать в своем собственном деле. Это стало моей миссией и продолжать быть ей. Свобода – это неосязаемая сторона нашей бизнес-концепции. Свобода управлять своим собственным бизнесом. Свобода делать свое дело. Президент Клинтон как-то сказал мне, он сказал, нам нужно научить каждого гражданина тому, чему учите людей вы, брать на себя ответственность за свою жизнь. Думаю, это был отличный комплимент всем нам. Он сказал, «Нам многому стоит поучиться у вас, ребята». я слышу это довольно часто. Мы не заинтересованы в том, чтобы отбирать людей по этому или каким-то иным параметрам. Немало людей приходило к нам, не вписываясь вообще ни в какие требования. Иногда это были неимущие, боровшиеся за свой кусок хлеба, а иногда выпускники университетов. Но наши двери были открыты для всех. Для всех рас, для всех религий для всех уровней образования. Мы не смотрели на их средние баллы успеваемости, мы не тестировали их и не проводили с ними собеседование на предмет соответствия нашим стандартам. Но если вы хотите быть с нами, мы ждем вас. И я думаю, что с каждым новым поколением все будет еще лучше, еще проще. Люди смогут достигать успеха еще быстрее. В бизнесе очень важно сосредоточиться на правильной цели. И умение общаться с людьми очень важно. Оно способно сделать вашу жизнь лучше и ярче, и способно благотворно повлиять на ваш бизнес. Но знаете, людям нужны люди. Я думаю, наш век компьютеров открывает новые возможности для общения между людьми. И люди, очевидно, хотят общаться больше. Мало-помалу, вы избавляетесь от излишней застенчивости, и у вас начинает получаться просто здороваться с людьми на улице. Путь, который выбрали мы – это семья. Вы в семейном бизнесе. Наш бизнес – семейный бизнес. Мы работаем вместе. И мы думаем, это огромное преимущество. Большинство людей склонны полагаться в том, чтобы их мечты воплотились в жизнь на кого-то другого. И вот чем отличается от большинства людей независимый предприниматель. Знание, что его надежды могут сбыться благодаря его действиям. Вам нужно верить в то, что вы можете этого добиться. Да, многое мы могли бы сделать иначе, но я не задумываюсь об этом. Я никогда не размышляю о том, что я мог бы сделать иначе или должен сделать иначе. Я думаю лишь о том, что мы по-настоящему сделали и как я за это благодарен. И способность исправлять собственные ошибки – это главное, что вам нужно. Не стоит ждать слишком долго, чтобы убедиться, что что-то идет не так. Не бойтесь перемен. Если вы собираетесь двигаться вперед, вам нужно пробовать что-то новое. Каких только видов бизнеса мы не перепробовали, пока не нашли тот, что был нам нужен. И над ним нам тоже пришлось потрудиться, чтобы он заработал. Вы добились наивысших успехов в мире M&V. И я хочу поделиться с вами этими мыслями, потому что вам предстоит отстаивать их. Вам предстоит нести их дальше. Ваша целостность — вот что будет символом нашего будущего. Для многих людей именно вы являетесь той надеждой, о которой они еще даже не знают. Так же, как не знали вы, пока кто-то не подошел к вам и не заговорил с вами. И к счастью, вы сказали, «Ну, да, я попробую». Вы не знали, получится ли у вас, вам даже присниться не могло, каких результатов вы добьетесь. Люди говорили мне, ты хотя бы во сне мог увидеть, что я стану тем, кем я стал. И я отвечаю, конечно нет, никто не умеет так сильно мечтать, ни у кого нет такой прозорливости.